Добрый день. Недавно на сайте правительства Московской области наткнулся на одну занятную статью, которая называется «Как бесплатно получить землю в Подмосковье». Мне эта тема заинтересовала, я ее стал читать, и на первой же строке был несколько озадачен. Жители Московской области могут получить земельный участок безвозмездное пользование. В общем, весь материал касался того, каким образом жители Московской области могут получить земельный участок безвозмездное пользование. Самое интересное, что в этой статье меня больше всего порадовало это вот эта фраза. Получить участок по ДЖС ЛПХ и крестьянское фермерское хозяйство могут все жители Московской области. Соответственно, в безвозмездное пользование. Я бы пропустил данный материал, если бы он был опубликован на каком-нибудь частном блоге или сайте, но данный материал был опубликован и до сих пор опубликован на сайте правительства Московской области. Дата публикации 25 августа 2017 года. Почти 30 тысяч просмотров данной статьи. В чем состоит обман данной статьи? Обман состоит в том, что жители Московской области не могут получить землю, особенно все жители Московской области, безвозмездное пользование. Ну Давайте разберемся детально. В качестве обоснования на данной статье есть ссылка только на земельный кодекс. Откроем данный кодекс и посмотрим, что они ссылаются на статью 39.10 «Предоставление земельного участка безвозмездное пользование». Да, в самом деле такая статья есть и в нем перечислены все основания, по которым можно получить землю в безвозмездное пользование непонятно только почему это касается жителей московской области никакое отношение они к этому имеют но идем дальше здесь перечислены категории граждан организации которые могут получить нас собственно говоря интересуют только вот специалисты и работники то есть бюджетные организации религиозные касаться не будем и цели под которые можно получить землю то есть по ДЖС ЛПХ и крестьянское и фермерское хозяйство но давайте разбираться то есть перейдем на статью 3910 Земельного кодекса в котором, собственно говоря, все веселье и состоит. Так, в данной статье есть у нас пункт 2, в соответствии с которым земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. И под пунктом 6 у нас идет гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства при осуществлении крестьянским и фермерским хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации на срок не более 6 лет. Пункт 7 для индивидуального жилищного строительства или введения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации, гражданам, которые работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, опять же установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не более 6 лет. И содержание данных двух пунктов легко понять, что условиям, Получение земли в безвозмездное пользование определенными гражданами является определение законом российской, субъекта Российской Федерации муниципальных образований и специальностей, по которым должен работать претендент, желающий получить земельный участок в безвозмездное пользование. Обман этой статьи о бесплатном получении земли в Подмосковье состоит в том, что на текущий момент и на 25 августа 2017 года, когда опубликовалась данная статья, в Московской области не принято ни одного закона, который бы регламентировал порядок предоставления по ранее указанным основаниям земли в безвозмездное пользование жителям Подмосковья либо каких-либо других регионов на территории под, э, Московской области. Я очень сомневаюсь, что при публикации данной статьи лица, которые этим делом занимались, едва ли они не знали о том, что на территории Московской области никогда такие законы не принимались и, скорее всего, они приняты не будут, потому что основной целью принятия таких законов является, в первую очередь привлечение. Население с определенным образованием в тот или иной регион для того, чтобы он совсем не вымер. А у нас на текущий момент Москва и Московская область и так достаточно хорошо всасывают в себя население со всей страны. Поэтому властям правительства Московской области нет никакого резона принимать законы о безвозмездной раздаче земли жителям в Московской области. Из этого можно сделать один вывод. Независимо от того, какие красивые статьи пишутся на официальных сайтах правительств или муниципальных образований, необходимо проверять информацию из первой истории. На этом у меня все. Увидимся в следующем видео.